Я не знаю, вы с гитарой насколько знакомы? Я знаком с гитарой, я на гитаре играю, в принципе, играю э, год-полтора. Вот, и, mm -hmm. ну, то есть что-то я умею, вот хотелось бы дальше как-то что-то с этим багажом дальше что-то делать, развиваться. У меня вообще цель была просто научиться более лучше играть на гитаре, потому что я так играть умею, просто мне надо немножечко mm -hmm. развить навык свой. Вообще, мне больше нравится фингерстайл. Меня зовут Алина Антоненко, у меня тревожных образований, одно из них музыкальных. Я преподаю в музыкальной школе детской, и также я преподаю частным образом детям и взрослым, и мужчинам, и женщинам, и деткам любого возраста. У меня от 7 лет занимаются, и до бесконечности. Я играю, ну, все. По сути, играю все. Вот. А. Ну, кроме классики. Классические произведения я не играю. Вот. Mm -hmm. Фингерстайл, я в нем не силен, если mm -hmm. честно. Если вас интересует фингерстайл, то это ну, не ко мне. А чему хотите научиться? Просто технику повысить игры на гитаре. Более сложные композиции играть какие-то. Ну, например, более сложные, например. Но я в основном играю каверы. Не самые такие сложные. То есть, вот, например... фингерстайл еще ну, ну, я-то ну, ну, не, ну, да. не владею такими А вы можете что-нибудь сыграть, не знаю Да, что-то я не знаю Я за как это застеснялась даже Может быть да может, Мини может быть и вам Да, может быть вам такой педагог нужен Ну как бы да Друзья всем привет Спасибо большое за активную поддержку под прошлым роликом Комментарии, лайки подписки, короче, было все, очень круто, спасибо вам большое, как обещал новый ролик, видите, стараюсь ходить в колею, снимаю ролики почаще, поэтому обязательно подписывайтесь, давайте так, там где-то 500 человек, не хватает до 55 тысяч подписчиков, давайте сделаем 56 тысяч, и я выложу на канал неформатное видео, это не будет чат-рулетка, и это не будут пранки с преподавателями, такой эксклюзивчик небольшой, который обязательно вам должен понравиться. Давайте так, 56 тысяч. Ну, если я вдруг не успею, 57 тысяч, и я выкладываю на канал этот ролик. Спасибо, смотрим. Вот, так что можете просто сыграть, и посмотрю, чего вы умеете, и как нам дальше, соответственно, заниматься. Так. Потом... да. Uh, я вам скажу, что у вас прям уровень вообще отличный. И ваш уровень это не песня. Ваш уровень это классическая музыка. Классическая если, музыка. Ну, я вас это слушаю. прекрасно. Вот, фингерстайлы, uh, к сожалению, я не учу. И даже мои знакомые музыка. Ну, можете, конечно, поискать, ну, преподаватели, так вот, кто учит, фингерстайл, это очень сложно. Очень сложно, um, все-таки музыка. Вот. Um, ну, ч... это сложнее у я слышал. Там, если, ну, если так учиться. Слож... А... Фингерстайл посложнее, чем на Окулели. Ой, да, или... ну, не... вообще не Укулели это другой инструмент. Другой инструмент, согласен. Это очень круто. Я вообще... Ну, сыграйте что-нибудь. Ну, я играю... Не знаю, там... Есть, есть такой исполнитель, но из MC, к примеру. Знаете mm -hmm, такого? Mm -hmm, конечно. Его люблю очень играть, но ну, у него достаточно интересные эти аранжировки. Что еще И... Ну, даже не знаю, так... Вроде все Правда, все Вот начиная, там, от, от этих... Personal Jazz, забыл группу. Ну, рок играю, там, опять же, noise вот. Я вообще сам играю, там тоже, значит, не очень такие сложные штучки, вот, например. я играю такие вот. Незамысловатые, такие достаточно простенькие такие композиции, где там переборчик какой-нибудь такой вот. Ну, какие-то песни, если человек хочет петь, то есть я могу научить какой-то бой, но я думаю, что у вас все в порядке. Что-то я даже не знаю. Какой-нибудь, может быть, небольшой отрывок композиции или произведения, что-нибудь. Да я не хочу играть. Знаете, я чувствую на каком-то экзамене реально. А, да нет. Меня экзаменуют. Да мне просто что-нибудь понять. Я же не знаю, что мне делать. Я не могу понять, с чего мне самому начать. Но я могу я вам сыграть. В зависимости от того, чего вы хотите, я бы вам... Подождите, я бы вам посоветовала найти педагога в вашем городе. То есть, ну зачем вам педагог, который по скайпу что-то там? Да нету, в и Я с двумя занимался. Вот в чем дело. У нас больше хороших нету. Ну то есть я уже, ну все, выжил из них все, что можно. А что дальше делать? Можете показать, да, что-нибудь? Да-да-да. Ничего играть. <смех> <смех> <смех> Вы меня засмущали. Я вас не смогу этому научить, что я играю, понимаете? Это нужно годы тренировок. <смех> То есть, чтобы я вам не сыграла, ну, допустим, блюз, да? Я не верю, что нет хороших педагогов в вашем городе. Во, очень красиво. Да, ну, может, я их не знаю, вот в чем дело. Я же по Авито лазаю, смотрю. Там какие-то девочки маленькие, которые гуляли преподают. Я даже сказала, прекрасно. У меня еще таких не было учеников, которые прям сразу такие талантливые. Вот, да, <смех> брось. Нет, ну на самом деле, на самом... вы сама учку, правильно? Мы не играли в музыкальной школе? Нет, не играл сама учка. Я поняла. Отлично. Я очень красиво, очень красиво. Я, я знаете, каким образом занимаюсь? У меня просто есть пару, пару упражнений, которых я просто тренирую на гитаре. Вот, я как бы много композиций, я не знаю, но я могу перебирать, вот, ну, просто могу по грифу перебирать, то есть вот, например, вот такие вот, такое упражнение. что я смогу играть, потому что фингерсталью, в принципе, у меня сильных там проблем нет, я какие-то там mm -hmm. более-менее там известные. Вот. вот это он играл, мой ученик, да. Все у вас хорошо, но. Ну, мне хочется вам помочь, но, ну, может быть, я даже не знаю, чем. Даже не знаю, чем. Это... Блин, ну очень круто, очень красиво. Не, но ну, знаю, ну как бы вот э, угу. такой, да, такой да, да, да, да, да. есть угу. такой есть еще. Угу. Я просто не знаю, это восьмерку вот эта сейчас была? Угу. Да, да, да, да, да. да. вот. такое упражнение есть скажем так на вот такую растяжку поняла вот у металлики есть Uh, — Nothing, там что это такая песня, не помню. — Nothing else you know, matters, one? да. Чуть-чуть я ее знаю, да. — Я как, как понял, у вас уровень игры хороший, ну, что и играете вы правильно, и чисто очень, вот, uh -huh. как бы... Ну, я да, даже и не знаю, Я, можно, я, ну, я, я так понял, вы с нуля обучаете, я правильно понял? Да, да. да То да. есть да. мне легче все-таки, наверное, поискать другого наверное, преподавателя. Да, да. Да, в принципе, все понятно, но ну, вам нужно немного руки поставить правильные. Вот тут все было нормально, а когда вы играли мелодию, у вас немного рука не так стояла. Вот у вас торчит большой палец, он не должен торчать. А, у меня почему-то всегда, кстати, торчит. Я, вот, я вот даже когда Мне всегда он торчит. Ну, вот, когда вы играли здесь, у вас все нормально было. Вот, у вас сейчас рука стоит. А вот здесь у вас немножко не так было. Ну, благо, благо, у меня есть какой-то. я Их просто в фингерстайле все играю. То есть mm -hmm. вот та же, ну, самая известная, ну батарейка, но я думаю, все mm -hmm. вот это. То есть я мелодию знаю. Да, да. Так, ну мы на чем с вами мы, туда остановимся? Я не знаю, что. Я вот вообще как бы... Надо мне подумать, могу ли я вам чем-то помочь, потому что, ну... Как бы уровень есть, да, а что я могу предложить? Только с что-то Если что, я не против классику играть, ну, абсолютно. А. То mm -hmm. есть вот это то, что вы играли, ну, это более-менее ну, это, более да, это самое это... Это известное ну, вот, из классики. Это Гомес, да, романс Гомеса. Так вы его убили? Я его знаю. Так это же самая известная композиция из классики. Вот в чем дело. Я ее знаю. Ну, Но Но это я плюс. не знаю. Относится ли это к классике, к гитарной классике? К сожалению, не знаю тоже. Но гитарной классике это уж, наверное, точно.